Привет, друзья! В одном из предыдущих видео я приглашал вас на индивидуальное обучение и мастер-класс. Вы завалили мне личку с вопросами о том, как это происходит что для этого требуется. Сегодня я покажу вам, как проходит мой мастер-класс, какая система обучения и так далее. Татуровку сегодня будет делать моя ученица Анастасия. Настя проходит полное индивидуальное обучение в моей студии, и мы сможем спросить у нее, с какими трудностями сталкивается начинающий мастер и поможем избежать ошибок. И победителем предыдущего конкурса комментариев является пользователь с ником индиго. В ближайшее время я свяжусь с тобой и переведу тебе твой косарик. Кстати, ты тоже можешь участвовать в данном конкурсе. Внизу в комментариях свои мнения по поводу данного видоса. И за самый крутой и интересные комментарии мы переведем тебе косарь. Погнали! Приступаем к сборке рабочего места и оборудования. Кстати, все оборудование и расходные материалы предоставляет наша студия. Подробное видео о сборе тут машинки смотрите на нашем YouTube канале. Сейчас мы обезраживаем кожу, антисептиком и переводим трансфер. <толкно> угу. Хватит. Разуме -разуме. После того, как мы нанесли трансферный гель, прикладываем эскиз и уже смотрим на готовый результат. <толкно> угу. Эскиз перевелся идеально, все круто. Что мы будем сегодня использовать в работе? Э, индукционную машинку деликат лайнер производитель влад иголка 11 хайлайнер также будем использовать эту машинку ся вульф с иголкой 3 Покраски у нас что э, черный динамик и экстра light от solid ink также мы будем использовать вазелин от эту фармы ребят теперь в каждом обучающем видео я буду подробнее рассказывать о том чем я работаю и почему. Сегодня я хотел порекомендовать вам вазелин от Farm. Я лично использую его на постоянной работе по нескольким причинам. Во-первых, чистый белый вазелин не забивает поры кожи. Во-вторых, работает с любыми пигментами. В-третьих, минимальный расход в работе. В Четвертый, экстракт шалфея имеет ярко выраженное антисептические свойства. В-пятых, успокаивает раздраженную кожу и снимает отек. Шестой, для меня, наверное, самый главный пункт, это отсутствие аллергии, потому что на все предыдущие вазелины у меня была аллергическая реакция. И, конечно же, этот вазелин был создан специально для профессиональных татуировщиков, поэтому все ссылки в описании. Переходите, изучайте, смотрите и, конечно же, заказывайте. Погнали. С какими трудностями ты сталкивалась при сборке рабочего места и оборудования? Трудностей особых никаких нет. Главное научиться сделать раза три это, и потом все пойдет как. Угу. Короче, главное понять суть, и потом да. все пойдет хорошо. Угу, все отлично. Тренировка и все. Че, готова приступать к работе? Да. Поехали. Самое главное правильно выставить свет, чтобы все было видно. Чтобы все полоски были идеально ровные и красивые. Уверенной рукой ведем полоску, соблюдая правильный угол. Все четко. Идеально полосочка. А? Сразу идеально полочка. Ребят, смотрите, вот эти вот мелочи при стыке контуров. То есть нормально, можно будет их как бы немножко замаскировать, когда мы будем это дело все красить тонкой иголочкой. Мы это все дело поправим, и все будет ровненько, красиво. Просто толстый контур не стоит отоводить, потому что вы сможете еще больше залезть за края, короче, и сделать только хуже. Поэтому лучше все это делать тонкой иголочкой. Главное, когда вы ведете ровные толстые полоски, вовремя останавливаться. То есть Настя понимает, что у нее затекает рука, либо начинается дрожь просто в руках, она останавливается и продолжает потом ее делать дальше. Это правильно. Еще самое главное, да, правильно размять вашего клиента. Если вы чувствуете, что ему неудобно, что вам неудобно, поменяйте позицию, найдите именно правильную позу для данной татуировки. Короче, смотри, у тебя из-за того, что здесь рука съезжает, Грубо говоря, такую невесомость, то есть находится на весу, да? То есть ты сначала держишь упор, и потом ты, получается, за счет того, что ведешь линию, у тебя она остается на весу. Для того, чтобы тебе было удобнее вести, ты также просто немножко прижимай руку вниз, то есть и по форме, получается, тело также веди полоску. Сейчас вот это у тебя, получается, будет рука всегда находиться э, на теле, да, и не будет дрожать, и будут более ровные полоски. Не забываем правильно натягивать кожу. Смотри, нам здесь нужно сделать, получается, переходы уже к более тонким контурам. Помнишь, да, как делаем, начинаем вести контур и поднимая вверх, заканчиваем да. Получается, у нас такая разбросанная полоса. Такой Это легкий випшейник. Вот да, именно, вот который, второй ряд, получается, перьев. Мы его делаем такой техникой. Вот этот внешний контур мы делаем толстым. Получается. Угу. Выводим его сюда, и здесь мы заканчиваем вот такими резкими, резкими линиями. Ну, есть, вот. то есть, то есть. Да, да. Чтобы они были не такие плотные, как здесь, а именно такие. Вот мы сделали толстые контура. Настя, давай рассказывать По мне по поводу толстых контуров. Делать их несложно, но на искусственной коже проще, потому что тут человеческий фактор. То есть дергание. Дергание, неудобно, под, надо подстраиваться, крутиться, вращаться. А так все достаточно просто. Угу. И быстро. Достаточно. Ну да. Единственное, что мы делали одиннадцатым э, хайрлайнером, хайлайнером делать контура немножко попроще, из-за того, что у них заточка острее, они ведут полоску быстрее, но при этом сам контур он тоньше. Вот. В нашем случае не нужен был мне толстый контур, поэтому мы в принципе легко справились и этой иголочкой. Что могу сказать по поводу контуров? В принципе, все хорошо. Единственное, конечно же, не без косяков. То есть есть маленькие косячки, которые мы сейчас с помощью тонкой иголочки просто их напросто уберем. То есть их вообще не будет видно. Эти маленькие косячки, они не потому, что как бы там ты плохо делаешь, да, а потому, что отсутствие именно опыта ведения техника. У тебя все правильно, ведешь ты полоски правильно. Большинство из них даже ровные. Большинство. При том, что это вторая работа, да, именно большинство. То есть я видел работы мастеров там и с большим, гораздо большим опытом и с максимально кривыми полосками. В твоем случае, да, большинство полосок ровное, э, большинство полосок э, хорошо смотрится. Сейчас мы приступаем к тонким полосочкам, сделаем, наделаем крылья, делаем оперение и получается, будем приступать к покрасу. Э, толстая контура мы делали на вольтаже 6,5, тонкие полоски мы будем делать на вольтаже 7, потому что этот ротор, он работает в диапазоне с 6 до 8 вольт. Так же, да, может, так же тоненьким просто ты его выводишь и все. Давай, да. Просто начинаешь так же, как обычно, как обычная контура, ведешь ровно, и потом просто на выход его, получается, поднимаешь и резким движением руки заканчиваешь. Нет, чуть-чуть ведешь, получается, сначала веди, да, и теперь хлоп заканчивай. Смотри, видишь, у тебя переход, должен быть переход в точечки. То есть мы ведем сначала контур уверенный, потом переходим в тонкую полоску и потом переходим прямо в точки. Mm -hmm. Такой эффект должен получиться. Mm -hmm. Ребят, в общем, мы сделали тонкие полоски. В большинстве случаев мы просто их набросали, потому что они не являются вообще основными в этой работе. Основными являются здесь толстая контура и покрасы. Покрас. сейчас вам делать техника вип-шейдинг. При выполнении тонких полосок появились какие-то трудности? Нет, трудностей особо не было никаких. Только при постановке руки изначального введения. Видимо, mm да. -hmm. Сейчас переходим к покрасу э, Параллельно как бы вам красить Будем убирать маленькие наши недочеты э, В принципе их не так много Поэтому трудности спрятать их вообще никаких не составит Поехали Ребята, для удобства, например, у нас ну, за трансфер да, не, не помните, как продолжать тень, как закрашивать Можно взять просто маркер В принципе, это все дело под рис. Полностью крылья нам закрашивать ну, надо Но нужно выделить именно основные темные объекты Вот этот объект у нас темный мы его прокрашиваем практически черным, для того, чтобы показать, что он находится на заднем плане. Здесь у нас уже идет он посветлее чуть-чуть. Здесь мы выходим, получается, из черного мы можем вывести его в серый. И здесь то же самое. Нам нужно подчеркнуть форму крыла. Можно, в принципе, добавить вот здесь таких вот, именно штриховых вот этих вот движений. знаешь, Не, кон не контуров именно, а таких вот набросочных. Вот здесь, чтобы наши крылья смотрелись поинтереснее. Мы снизили вольта за 6, для того, чтобы машинка работала медленнее и делала именно такие вот точечки. То есть, да, просто движениями вверх-вниз мы это все делаем в разных направлениях. Да, обязательно главное на легкой руке. Аккуратно, за края контура не выходи. Угу. Теперь да, и, теперь можешь, и теперь можешь в обратном направлении сделать то же самое. У тебя получается они крест на крест лягут и будет смотреться плотненько. Так я делала... Вот я вот так вот Да, да. Можешь прям типа так отсюда просто начинать. Типа, да, да, да, вот так, под этим углом. Главное при работе такой техникой не залезайте за основной контур. Сейчас мы покрасили заднее крыло и начали красить переднее. Красим их пока мягким таким цветом. С достаточно мягкая техника для того, чтобы в дальнейшем можно было просто добывать контрастности немного, за счет того, чтобы более насыщенным цветом прокрасить мелкие детали. И все. Это будет занимать меньше времени. Это можно делать быстрее, проще и легче. Продолжаем. дальше идем. Что? Делаем хвост. Также эту часть мы затемняем. Ну, для того, чтобы показать, что она вращаться у нас внутрь. И потом, как крылья, выводим их в мягкую тень. Здесь же самое. Немножко мы под крылом делаем потемнее, уже показать нам тень. Эти части мы делаем максимально светлые. То есть, прям чуть-чуть накидаешь, от этого края получается сюда. Вот, потому что при этом у нас смотрелись не мягко. Здесь светлые тоже она будет. Эти части у нас более насыщенные темные, под крылом и под хвостом. Эти части, где штрихи, там они более светлые. Здесь также мы выходим, как и на крыле. Сейчас у нас не финальная как бы идет версия. То есть мы сейчас мы просто делаем основные тени а потом мелочи прорабатываем, добавляем контрастности и детализации. Вот и все. Дорогие друзья, если вы хотите записаться ко мне на мастер-класс или как Настя пройти полное индивидуальное обучение, пишите мне в директ инстаграма. Ссылка на инстаграм в описании. Ребят, основной покрас мы сделали. Сейчас наша задача добавить детализации, добавить контрастности рисунка и убрать маленькие косички. Переходим к этому, так сказать, процессу. Из-за того, что випшрединг, в принципе, достаточно травматичная техника, можно без проблем красить по второму кругу. Понятное дело, что надо делать это дело все аккуратно. Сейчас мы затемняем самые темные участки, в нужных местах выравниваем контур. И так далее. То есть сейчас мы идем дальше, получается переходим к следующему перу. Прорабатываем его детально, добавляем каких-нибудь дополнительных элементов, дополнительных теней. Для того, чтобы она смотрелась он поинтереснее. И заводим сейчас под эту часть. Можно чуть-чуть добавить сюда тени. В принципе, можно все дело делать сразу, но из-за отсутствия опыта татуирования из-за большого опыта рисования, я советую лучше делать все дело постепенно, лучше вернуться назад, немножко проработать детали, чем сразу накосячить. То есть после того, что мы делаем все это поэтапно, шанс как бы накортачить минимальный. В общем, смотри, работа движется к завершению, к счастью. Нам нужно добавить немножко деталей на самой птичке, то есть на голове. В принципе, мы уже это все сделали. Теперь немножечко, совсем чуть-чуть, нам нужно это сделать по самой птичке. То есть можно буквально здесь парочку таких штрихов. Поняла, да, как здесь типа их сделать? Нужно будет здесь можно так чуть, -чуть поинтереснее, вот и вот здесь можно. Здесь можно прям очень светлым серым оттенком сделать. Здесь по эффекту. Да, да, да, да, совсем чуть-чуть. Ну и вообще совсем вот так вот здесь вывести. Не боимся вернуться и проработать деталь. Они улучшают качество татуировки. Для того, чтобы нам сильно кожу не травмировать, уже на плотно прокрашенных участках, но где есть пробелы. Эти места мы можем прокрасить аккуратно, точечками. То есть, обычный затвор делаем и эти моменты прокрашиваем, чтобы они у нас были насыщены. При этом мы не травмируем уже прокрашенную кожу. Также, таким образом, можно вот эти вот резкие переходы также сделать, просто из-за того, что Туировка уже несколько раз окрашивалась, очень много раз промывалась, то есть виден утек и большая опухоль, чтобы кожу сильно не травмировать. Ну и аккуратненько просто все это делаем, делаем точечками. Это нормально, просто из-за отсутствия опыта. Обычно, когда ты делаешь это все разом, то есть меньше травмируешь кожу, делаешь это быстрее и кожа не успевает так сильно отекать. Здесь, из того, что мы все-таки учимся, избегаем ошибок, сделать так? Ничего страшного. Ну, давай-то с тобой, так сказать, итоги по контурам. Давай начнем с толстых контуров. В принципе, сначала у тебя они получаются неплохо. Не сказать, что идеально, но идеальная контура ни у кого сначала не получается. То есть, контура толстая это самое такое сложное, что вообще... Нужно делать татуировки, потому что все зависит от контуров в нашей работе. То есть можно сделать плохие тени, плохие покрасы, но плохие контура делать нельзя, потому что иначе картинка просто плывет, поплывет, будет смотреться отвратительно. В целом случае контура Неп... неплохие. Mm -hmm. Ну, в смысле, что они не, не неплохие, а неплохие, как бы. Поэтому, в принципе, работа получилась такая эффектная. Дальше переходим мы к покрасам. Покрасы мы делали поэтапно. Сначала покрашивали основные элементы, потом крупные. Благодаря этому мы избежали э, таких ошибок, как, знаете, в некоторых получаются очень темные, либо она будет очень светлая. То есть в нашем случае все как надо. То есть у нас темный хвост, чуть-чуть крылья и голова. То есть остальная часть птицы, нас светлая. Как, в принципе, изначально и планировалось. Мы избежали эту ошибку. Дальше. По тонким полоскам. По тонким полоскам. В принципе, все хорошо. Единственное, что э, я, так сказать, понимаю, это большинств... ошибка большинства вообще начинающих мастеров – это неуверенность и такая вот эта вот, знаешь, неуверенность, и ты очень тропишься. То есть из-за того, что ты не уверена, ты пытаешься сделать это быстро для того, чтобы скорее перейти к следующему как бы этапу, и поэтому получается не всегда как бы хорошо. Вот. Поэтому нужно чуть-чуть выдыхать в этот момент И стараться замедлить скорость И делать это все дело аккуратно вот. Потому что торопиться в этом случае нельзя Потому что иначе получаются такие загогулины да? Некрасивые В принципе мы эту ошибку как бы предотвратили Она бы была бы у тебя Если бы ты, к примеру, ты бы делала бы эту туху Это одна дом. В плане детализации Все получилось неплохо Мы картинку не перегрузили Мы постарались ее сделать максимально простой, при этом детализированный, да, и интересный. Сложные при, при детализации, как я понимаю, у тебя появляются из-за того, что отсутствует большой опыт какого-то рисования постоянного, вот. Поэтому нужно развивать рисование, и ваши работы будут смотреться гораздо эффектнее и гораздо лучше. Но я считаю, что работа у нас получилась достаточно хорошей. То есть, при том, что ты делала большинство работы сама, своими руками. В принципе, я практически не влезал в процесс. Максимально старался просто делать какие-то коррективы и направлять тебя. Вот. При этом работа у нас получилась хорошая. Как тебе эта работа вторая? Кстати, это вторая работа, Настя. То есть, чтобы вы запонимали, это вторая татуировка, которую сделала Настя в своей жизни. Мне на данный момент все нравится. Но после того, что я провела за эту татуировку несколько часов, mm -hmm. я вижу каждый косячок, и она нравится мне менее, чем если бы я посмотрела на нее со стороны. Mm -hmm. А так, не без косяков, но я считаю, что очень даже плохо. Нет, для второй работы очень хорошо, очень даже хорошо, потому что мне много кто пишет в Инстаграме, скидывает свои работы, я вижу, как делают на ну, большинства мастеров. Вот. На этом все. В комментариях можете стать свое мнение по данной татуировке, по поводу как справилась Настя и что мы извлекли из этого урока, так сказать. Я постарался максимально указать на какие-то основные ошибки. Вот. Я думаю, у нас это получилось сделать хорошо. Вы напишите свое мнение об этом в комментариях. И как всегда, если понравилось данное видео, конечно же, ставь лайк, подписывайся на канал. Обязательно ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Конечно же, вниз в комментарии участвовать в конкурсе.